Крокмаз Крокмаз На границе Молдавии Туман Чуть-чуть туда Ты видишь? А ну давай сейчас попробуем Туман что порядка десяти часов утра Вот Забросик Сейчас смотрим смотрим да, да. Обещал что будет токум Давление 25 да о, удар, удар, удар, Алексей, удар. ты чемпион. Небольшая, не но себе, чемпион, чемпион. Сейчас, а ну еще раз. Вдруг это случайность да, была? Это пошло... было случайность. Вдруг это случайность. А ну сейчас, сейчас попробую. Сейчас попробую, давай. А ну давай, да. Это на виброхвост? А ну не слыши, не спеши. Не подведи нас. первой стенке. я Сорвал, блядь. да, был, был! Сто процентов! Сто процентов! Сто процентов, да! А ну третий раз и сейчас буду я ловить уже. Только у меня сейчас как разойдутся, стая сейчас разойдется, блядь. Я еще не сломлю Опа Перебросил ну, нет, а, нет. Ты. а ты не обязательно, может и туда Сто процентов. Бля, такой удар был Или кто тоже... оп, оп! Оп, оп! оп, Третий оп. Все, Алексей, ты чемпион это, это уже третий раз Третий Я раз подряд. Не считаю, что скрывы еще был. Ну так но это О! небольшой. Это петушок. Это петушок. Это уже. небольшой ух. его. Как обычно рыбаки делают. Да. Пемочку и. Эм, молотяю. Да. И... Воло тянет,